Квартира с ремонтом в поселке городского типа Сириус в жилом комплексе Олимпийский. Друзья, всем привет! И в сегодняшнем выпуске квартира с ремонтом в жилом комплексе Олимпийский. Находится он на улице Каспийская и входит в состав поселка городского типа Сириус. Для тех, кто не знает, Сириус – это... Город в городе научно-технологический центр, ну, по типу как Сколково в Москве. И он не будет входить в состав в Сочи. Об этом можно подробно посмотреть в моем выпуске, который называется Что же будет с америтинкой? Ссылка появится в самом конце данного видео. Выпуск, хоть и не свежий, но там я доступным языком. Рассказываю особенности поселка Сириус. Обязательно посмотрите. Единственное, после его выпуска значительно увеличились границы данного поселка. Забегая вперед, сразу хочу сказать, что цены на недвижимость в Америтинской бухте значительно выше, чем во всем большом Сочи. И падать они здесь точно не будут, а будут только расти. Это поймет каждый, кто внимательно посмотрит мой выпуск. Если этого будет недостаточно, аргументирую все свои слова, если вы позвоните по телефону, который появится на ваших экранах. Кстати, запись сейчас веду с улицы Таврическая и до живого комплекса Олимпийский отсюда, наверное, минут пять на машине. А я тут убиваю трех зайцев, у меня показ в Artlight City, потом запись «Квартира с ремонтом в ПГТ Сириус», и следом выйдет ролик про жилой комплекс Artlight City. Здесь у меня тоже есть ряд интересных предложений, как с ремонтом, так и без. И сразу забегая вперед, хочу сказать, что это самые низкие цены в Artlight City. А поэтому, если вы впервые на моем канале, обязательно подпишитесь, не забудьте там поставить колокольчик, чтобы быть в центре событий. Ну а сейчас мы возвращаемся к жилому комплексу Олимпийский, взлетаем на коптере и смотрим всю красоту. Рассказываю по инфраструктуре. Повторюсь, жилой комплекс Олимпийский находится в микрорайоне Блинова на улице Каспийская и входит в состав ПГТ Сириус. Расстояние до моря 3 километра пешком или на автомобиле. В общем, 3 километра показывает наша карта. До Сириуса конкретно 2,5 километра пешком, 4 километра на автомобиле. Ну, потому что, сами понимаете, пешком дорога короче. До Фишта 4 километра пешком, либо 5 километров на автомобиле. ЖД вокзал Олимпийский парка два с половиной километра пешком либо три километра на автомобиле шаговой доступности среднеобразовательная школа номер 28 детский сад номер 121 футбольное поле спортивная площадка аптеки Эконом аптеки, магнит, ресторан мечта, сушибар рис, всевозможные кафешки, буфеты, службы доставки и так далее, и так далее. Сеть продуктовых магазинов Эконом, продуктовый магазин Дарья, пятерочка прямо в доме. В общем, друзья, вся необходимая инфраструктура для комфортного отдыха и проживания здесь имеется прямо в шаговой доступности. И, как видите, жилой комплекс «Олимпийский» совсем не эконом-класс. Достойная отделка фасада, ухоженная территория. Дорогие входные группы, лифт. Квартира общей площадью вместе с балконом 27 квадратных метров. Эта студия идеально подходящая для бизнеса, то есть для сдачи квартиры в аренду или для семьи из одного человека. имеется балкон с видом на весь Олимпийский парк и море. прямо немного моря в ленту. Вот так выглядит пляж Олимпийского парка после сильного шторма. Обожаю это место. Видно даже снежные холмы гор Абхазии и Красные Поляны. Это я еду по улице Таврическая, направо пошла улица Деброва, и здесь орнитологический центр. Почему-то я совсем забыл про него сказать. Наверное, сейчас вставлю несколько кадров со своего видеоархива. Очень хороший такой большой парк. А сейчас на ваших экранах снежные холмы, красные поляны. С правой стороны жилой комплекс а, фигурный. Ну, а мы сейчас перейдем к стоимости квартиры с ремонтом в ПГТ. В Сириус в жилом комплексе «Олимпийский». Повторюсь, общая площадь 27 квадратных метров. Стоимость 11 миллионов. Это получается где-то по 407 тысяч за квадратный метр, и я считаю эту цену обоснованной, и я считаю, что эта цена не будет падать именно в Сириусе, цены падать не будут. Посмотрите внимательно мой выпуск под названием «Что же будет с Америтинкой". С правой стороны жилой комплекс «Фрукты», посмотрим сколько здесь будут квартиры стоить с ремонтом, и это хорошее сравнение, то есть по отделке, какая тут отделка и какая в Олимпийском, сами понимаете. Да, локация немного другая, но там тоже в микрорайоне Блинова зелень, вся инфраструктура в непосредственной близости. В общем, я готов ответить на все вопросы по телефону, которые появятся на ваших экранах. Поставьте, пожалуйста, лайк за мои старания. Если вы впервые на канале, обязательно подпишитесь, не забудьте там поставить колокольчик дабы не пропустить интересные предложения. Также подписывайтесь в Инстаграм, Телеграм, поддержите данное видео лайком, комментарием. У меня на сегодня все. С вами был Дмитрий Волков, недвижимость в Сочи, канал WalkStreet. Пока!